Всем хай, с вами канал Хай Китай и в этом видео топ 10 DIY наборов для пайки. И десятое место нашего рейтинга. Это небольшой фонарик, работающий от одной батарейки, сразу имеет уже корпус. Схема простая, спаять будет несложно. И девятое место. Это часы на базе чипа AD89C2051. В комплекте корпуса нету. Данные часы имеют будильник. И восьмое место нашего рейтинга. Это тоже часы, но уже более стильном корпусе. Имеется выбор подсветки дисплея, белый и голубой. И седьмое место нашего рейтинга. Это FM радиоприемник. И шестое место нашего рейтинга. Это вот такая вот елочка, собирающаяся на зеленой макетной платье. Работает от батареек. И пятое место нашего рейтинга. Это умный робот. Работающий от батареек. И четвертое место нашего рейтинга. Это колонки в прозрачном корпусе. Имеет индикатор громкости играющей музыки. Третье место нашего рейтинга. Это колонки, уже в одном цельном корпусе, имея регулировку громкости. Также есть на выбор три цвета, черный, синий и прозрачный. Если вы решите покупать, то нужно сразу задуматься о приобретении вилки с проводом. Потому что в комплекте найдет не под наши розетки. И второе место это Тетрис. Работающий от USB. Для тех кто пережил то время. Есть шанс поностальгировать. Имеет два экранчика. 8 на 8 пикселей. И первое место. Да, вот так вот бывает. На первом месте у нас ничего нету. Я так и не смог найти то, чтобы нам подходило отлично. И было реально интересно паять. Поэтому видео подходит к концу. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если кто-то еще не подписан. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.